Всем привет! Я нахожусь в блоке А в Орби-Сити и меня попросили снять, показать работу блока D, вот, который сзади меня. Поэтому я сейчас немножко сниму, покажу и расскажу про то, как дела обстоят сейчас в Батуми. Значит, я нахожусь в блоке А номер 45. Вот такой имеет здесь вид. Это блок Д в Орби-Сити. Построены три этажа, рабочие настройки. Последние 3-4 месяца, то есть вот, плотно ведется, ведутся строительные работы. Время пандемии все тут стояло, но э, в конце 2020 года, в принципе, возобновилось строительство. Э, построили, значит, э, сначала первую часть, э, подушку такую залили, затем вторую часть. Будут ли заливать дальше, неизвестно, никто об этом не говорит, э, но я не знаю. Может кто-то знает, но я не знаю. Э, значит, здесь будет вид дальше закрытый, этот номер 45. То есть вид на юстицию на Альянс будет и на город закрыты. вот, до этого места примерно, да, если будет еще там продолжение башни, вот этого места. Вид на Аллею Героев на горы остается, вот стадион немножко видно, вот. поэтому... Собственники вот этих номеров, которых, перед которыми вырастет эта новая башня, сейчас очень переживают о том, что вид будет закрытый на город, на море, и цена на апартамент явно сегодня снижена, чем апартаменты, которые ближе. Башня А имеет нумерацию вот с этой стороны нечетную, то есть 5, 7, 11, 13, 17, понимаете, да? И вот мы сейчас находимся в номере 45, и примерно до 27 до 31 номера цена апартаментов немножко выше, да, и туда чем ближе к морю, она уже идет выше, чем сюда. И чем дальше вот мы идем глубь, двора, тем цена на апартаменты становится ниже, вот смотрите, вот так рынок это оценивает и, и номера вот туда там например там 57 59 там 1000 долларов за квадратный метр имеет а, например вот номер 45 там 1100 1150 имеет немножко сюда ближе уже там 1200 то есть зависимость от того от дальности от моря а, вот и конечно же но ну, от клиента тоже зависит я сейчас зайду в номер и чтобы не шумело расскажу вам как продвигаться работы что мы сейчас делаем как что касается аренды на, на будущее, то есть, если даже вырастет здесь башня, все зависит только от вашего менеджера, который сдает апартаменты ваши в аренду. Вот э, у меня кто-то бронирует на букинге, например, апартамент, и только я принимаю решение, куда его заселять. То есть, есть определенная система, по которой я заселяю апартаменты, которые есть у меня в управлении. И только я принимаю решение, потому что я получаю этого клиента, я получаю эту бронь, или я, или мой менеджер, в общем, но неважно. Я имею в виду, мы можем заселить его или в один номер, или во второй номер. Вы понимаете, клиент бронирует апартаменты, стандартные апартаменты на букинге, Здесь определенная цена. Таких апартаментов у нас, например, 20. В определенном ценовом сегменте с определенной начинкой, то есть с определенным видом. И клиент, когда зайдет в номер, он не поймет, это номер был 25, 15 или там 35, вы понимаете? То есть примерно это вот в одном, в одном секторе. Если, например, дальше на нижнем этаже там цена будет другая. Если это вид во двор, 17 этаж или 23 он не разберет. Поэтому все зависит только от вашего менеджера или от вас. Вот если у вас есть несколько номеров, и клиент к вам приходит, вы берете карточку, вы ему открываете и говорите, это твой номер. Вот вы когда приезжаете в, в там, в любой, на любой курорт, я не знаю, вы заходите на ресепшн, снимаете любую гостиницу, вы не спрашиваете у администратора, я хочу, вы даже можете спросить, я хочу вид на море. Он вам даст, скажет, вот это вид на море у нас номер. Это номер, который ты забронировал. Поэтому... Когда мы смотрим, сегодня вот э, люди, которые покупают апартаменты, они прям категорически хотят купить до 27 номера почему-то. Мне кажется, это я запустил эту мульку еще пару лет назад, когда башня Д начала строиться. Я говорю, что примерно с 27 номера дальше вид будет закрываться. Вот, и сегодня, значит, люди именно 27 номер берут за основу, и вот от 27 и дальше пойдет это заблуждение. Сегодня вы покупая номер, например, 55-57, вы можете экономить сразу 5-7 тысяч долларов на покупки. Вы можете сегодня заработать эти деньги, купив апартамент дальше. Потому что если вы знаете, как вы будете работать в аренде, если вы это уже для себя просчитали, или вы менеджер, или вы собственник, но вы как бы понимаете, как это работает, да, и вы сп... можно спокойно покупать апартаменты, которые дальше от моря находятся. Сегодня их цена примерно там 150-1100 долларов, в зависимости от квадратуры, от этажа, от вида, вот. И вот или же эта цена за номер, например, 31-33 тысячи долларов, вот, в конце здания. И такой же номер но будет ближе к морю, будет стоить там 40 тысяч долларов, например, там, понимаете, да, 38 тысяч долларов. То есть это разница там 5-7 тысяч долларов. Только потому, что это 70 метров разница от моря. Но вот вы, купив здесь, сегодня заработали там 5-7 тысяч долларов от доходность там за пару лет сразу. Ну вот если там, ну, доходность, если в год 3 тысячи долларов примерно, да, за номер чистыми, то вот за студию, то сегодня вы реально заработали там доходность за 2 года сразу же все и вы дальше сдаете этот номер с видом на море с учетом того что здесь будет новая башня но вот вы для себя как бы осознаете что там у вас вид какой-то остается определенный вид там примерно там 45 градусов может быть 30 градусов но немного еще понимаете э, э, такую ситуацию что блок д находится немножко он не параллельно стоит блоку а да вот как бы параллельно а он немножко дальше он вот дальше. И вот этот, вот этот угол обзора, он больше, чем, например, между блоком А и между блоком С. Понимаете, да? Вот. Что касается цен в блоке А э, с видом на блок С. Э, там цены цены сейчас, в принципе, от, от 1000 долларов и выше. В зависимости, опять же, от этажа, от расположение к морю там будет во дворе бассейн по проекту то есть вид достаточно уже понятный то есть у вас есть вид на море стоит впереди новое новое здание там тихо там солнечная сторона даже в блоке а зимой там намного теплее чем вот в блоке а со стороны юстиции вы меня извините тут кто не понимает локацию не понимает как что расположено но это вот видео для собственников для тех людей которых интересует вообще орби-сити вот. Так что блок С сейчас тоже оживает, собственники начинают приезжать на получение права собственности, без получения права собственности зайти в номер невозможно, юристы запрещают, и вот даже те люди, которые хотят продать свой апартамент в блоке С, я как агент не могу туда зайти, потому что никто меня туда не пускает. Без получения права собственности вы в свой номер не можете попасть. Вот такая ситуация, вот такой настрой и политика компании «Орби». Поэтому вам нужно в первую очередь принять свой апартамент. Если вы решили, например, его продавать, продавать без фотографии то есть продавать, я не знаю, то есть этого обращайтесь к юристам Орби и сами с ними решайте эти вопросы. Вот, но э, нам не открывают, в общем, апартаменты. Поэтому э, вот такая ситуация. В принципе, продажа активизируется, цены немножечко сейчас начинают расти. И даже ситуация такая, что вот на покупку иногда не можешь найти подходящих номеров для клиентов. Поэтому, если вы вдруг решили продавать свои апартаменты, пожалуйста, обратитесь ко мне в личное сообщение. Мой номер телефона указан под этим видео. Я жду от вас значит, номер апартаментов, цену, которую вы хотите за него получить. Возможно, я вам смогу продать ваш номер. Что касается аренды, идет активизация. Сейчас налаживаем систему продаж, систему каналов продаж по аренде. Вот, настраиваем разные системы, каналы, кабинеты. Поэтому номера я не набираю себе в управление. То есть достаточно номеров. То есть у меня их немного, но честно хочу сконцентрировать внимание на то, что есть. Вот, и заняться этим. В этом году хочу просто всех наказать. По аренде, поэтому настрой очень боевой и надеюсь, надеюсь, очень сильно на себя надеюсь, что в аренде в этом году себя проявлю именно максимально. Вот, с теми, с кем есть, потому что люди со мной, вот кто давно уже сидит в, я в в, в, в в чатах, да, в, в онлайн, с кем мы общаемся на протяжении двух лет, то есть какие-то деньги в 2019 году нам зарабатывались, в 2020 год все простояло, но вот сейчас хочется все-таки э, заработать, вот, поэтому настрой боевой, э, вот, возобновляется, чувствуется э, и туризм возобновляется, все возобновляется, поэтому э, всех рад видеть, кто будет в Батуми, приезжайте, познакомимся, до новых встреч, пока!